на узоре Cater Network в общем смотрим что мы здесь имеем здесь сейчас идет прицельчик. это само собой все прекрасно как вы видите люди покупают на глазах в общем давайте разберем что нам это предлагает темка нам предлагают платформу на которой будет искусственный интеллект если мы вообще как бы не шарим что нам как создавать там свою монетку все что угодно захотели все монетку создать да мы просто сюда рампарам пару кнопочек нажали все у вас все понеслось у вас сразу автоматом запускается монета у вас уже сразу искусственным интеллектом забафет он смарт контракт который вы захотите точно так же он будет его обрабатывать под ваши запросы точно так же, как вам понравится мультичейны блокчейны все что хотите также помимо этого здесь это будет как система такая все на искусственном интеллекте здесь же точно самое есть у нас еще получается биржа точно так мы сможем покупать на этой бирже продавать и тому подобное так с этим понятно помимо этого если мы сейчас допустим будем все таки влетать в этот проект вы надумаете да нет я сюда по любому буду залетать тут помимо всего этого есть еще прикольная тема с airdrop Потом также ревка, стейкинг. Ну, к этому железу чуть позже. Давайте глянем по дорожной карте. Что у нас? Технический документ есть. Это все у нас тоже, как говорится, хорошо. Имеется, да. Сразу же у нас получается будет листинг на хороших биржах после, после того, как закончится пресейл. И я думаю, тут у нас будет старт прямо очень-очень хороший, потому что партнеры тут в этом проекте довольно-таки серьезные. Но больше всего, что меня удивило, то что как бы основатель проекта, я так понимаю, это TPL сам все делает. Он и блокчейн-разработчик, и веб разработчик и искусственный интеллект, короче, слишком умный парниша, который сам всю эту темку замутил. Ладно, а что у нас дальше? Дальше у нас вот такая вот другая тема. Если мы там, допустим, взяли на 0.2 BNB э, токенов, мы можем попасть на данный такой IRONDROP, получить NFT-шку данного проекта. Как вы знаете, эта NFT-шка может потом стоить хорошие деньги. Соответственно, там, если у вас там больше 10 тысяч токенов, там столько-то вы имеете NFT там, и тому подобное. Пошло и поехало. Так что с этим все у нас хорошо. И нефтишка, бонус есть. И еще неплохой такой, э, скажем так, конкурс, раздача. Надо выполнить банально простые условия. И 10 человек в сумма сумме 100 тысяч долларов в токенах. И 10 человек получат эти бабосики. Будет разделено по десяточке на каждого. Соответственно, в принципе, в этом поучаствовать можно, что вдруг повезет, и на чирик получите токенов. После запуска эти токены взлетят еще выше. и Вы так, бах, случайно стали там уже на хороших бабках. Попробовать стоит. Нормальная вещь. Соответственно, что мы делаем? Двигаемся дальше. Здесь мы можем добавить, получается, но ну, это также это будет, ну, скоро потом все это появится, будут стейкинги. Просто подключили кошелек, поставили монетки, и все, они на С этим все понятно, даже не будем на этом останавливаться. Токены, NFT-шки, NFT-шки. То же самое, если это движуха. Зарабатывайте NFT-токи, но это все будет чуть попозже потом в плане я имею в виду, реализации полноценной. Типа рефералочка есть, можете ссылкой свою поделиться, да, уникальной. Кто-нибудь по вашей теме зашел, купил данный токен, и все у него прекрасно. Кстати, по партнеры, по листику, да, у нас тут... Сразу просто вот все все топчики, все у нас уже здесь есть. Поэтому я думаю, это будет хороший, очень даже хороший старт у нас. Ладно, смотрите, там вот этот человечек прям очень-очень серьезно все это делает, показывает, рассказывает. Залетайте обязательно, э -э, как говорится, в Твиттер, э -э, Следите за новостями, за обновлениями. И, соответственно, соответственно, будьте в курсе всех новостей и событий, которые помогут вам сделать вовремя хорошие денежки. Точно так же залетаем в телегу и смотрим, смотрим за новостями в телеге. Но пока на, на, на, на этапе пока что все. Ждем окончания пресейла. Надеемся, что у нас будет все в огне. Так что, ребята, тогда ставим лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.